Не прошло и полгода мы добрались до фрирайдных тестов в черном цвете. Слепой тест. Очередная модель. Поехали. Здравствуй, мир. Лыжа, как вы видели в титрах, для меня на трассах черная. И По проезду могу сказать, что это была такая простая, именно понятная, именно классическая формация такого класса лыж, такой фрирайд универсал, трасса, не трасса. Но трасса, не трасса, не просто там, вне трассы, метри, а такой фрирайд-универсал У лыжи есть плюсы, есть минусы, значит, из плюсов Есть то, что она совершенно понятна, предсказуемый совершенно рабочий вариант У него средний поворот, средний радиус поворота Она достаточно жесткая, но не пережестченная За счет этого получается очень хорошая маневренность С высоким уровнем контроля Все понятно, все идеально, все красиво в хорошем, в нетрасовом снегу, мягком, ровном Она вообще прекрасна, как в общем, и любая лыжа в хорошем снегу а, В узких местах она позволяет зажиматься и маневрировать За счет жесткости позволяет добиваться высокого уровня комфорта И за счет ровности она хорошо пробрасывается В принципе, в любой радиус поворота При умелом сочетании разгрузки и загрузки вообще никаких вопросов нет вот. а, На жестком, на ровном жестком, там, эта трасса в каком бы она ни была разбитыми или не разбитом состоянии. Лыжа абсолютно хорошо себя показывает. Рабочие характеристики не блещет, не фонтанирует. Ни такого нет, что вау, прям все супер. Но все вот опять-таки в рабочем формате, в рабочем режиме. Все понятно, предсказуемо, четко. Контроль, стабильность. Пожалуйста, хотите распуститься там, где вам позволяет возможность, распускайтесь. При этом лыжа не скачет, не теряет... Управляемость, не теряет контроль Не теряет связь со снегом, все хорошо Минусы То, что жесткость все-таки Она как бы средняя, немножко может пожестче, чем средняя И лыжа такая туповатая То есть за счет, видимо, снижения веса Она как бы такая уэ, побрякушечная Вот, и она, конечно, подлупливает В ноги, но вот, Сказать, что это катастрофа, да вообще Не проблема, нисколько для нее В общем-то, добавьте Продольного скольжения, и вы получите От нее, от этой лыжи, больше стабильности Меньше ударов в ногу Вот Вот такое катание В трудных местах, типа лед и корка Опять-таки все В рабочем режиме, то есть не скажу, что это Там прям вот божья искра Вот у меня прям открылись чакры. Нет, но я на этой лыже готов В эту фигню как бы Отправляться, понимая, что В принципе я с этой бедой справлюсь В итоге, подводя остаток Могу сказать, что это хорошая Именно рабочая лыжа, именно рабочая вот для отдыхающих и ищущих какого-то фана, каких-то ярких ощущений, вот, наверное, скорее нет. Для людей, там, работающих на лыжах, или вот для людей, может быть, там, не быстро развивающихся в лыжах, да, и которым стабильность и понимание предсказуемости, да, как бы выше, чем вот какая-то божья искра, но при этом не, не, не в каком-то легком неадеквате, вот, то есть, проще говоря, да, для людей, ищих стабильность, предсказуемость, хорошо. Для людей, таких, как бы, живущих в итальянских семьях, где каждый день, как бы, о -о -о, непредсказуемый праздник, вот это вообще не ваш вариант. В остальном, мы же, да, достойны, чтобы рассматривать как вариант. Абсолютно одна пара на все случаи жизни для людей, катающих в горах и предпочитающих уже внетрасовое катание. Да, для людей, которые сидят в горах и ждут снега, но... Чаще промахиваются мимо него. Либо там пока еще стремаются ходить. Какие-то большие снежные приключения. Тоже вариант. В общем, в принципе, и все. Такой хороший, рабочий вариант. Все. Вот больше про него сказать нечего. Мне такой, честно скажу, наверное, не интересен, не нужен. Вот. Ну, как бы вам думайте сами. Я пойду искать свою любовь. Чтобы не пропустить, подписывайтесь, ставьте лайки. Пока.